милые леди, которые хотят и служанки стать королевами, потому что программа так и называется «И служанки в королевы» через сайты знакомств. И правильно я поняла, что вы здесь именно по этой теме. Дайте мне обратную связь, чтобы я понимала, для чего я сегодня буду вот это все рассказывать, тут делиться с вами. Так, хорошо, да. А теперь, пожалуйста, давайте работать быстренько. Сегодня мы с вами будем работать не так много, но если вы будете активно включаться, то вы получите больше обратной связи. Моя задача не только по фотографиям показать, кто вы на сегодняшний день, не только вы служанка, да, а мы сегодня будем разбирать типы женщин, психотипы женщин и почему именно вот мы наступаем на старые грабли, и как использовать психотипы, психологию современного, ну, современных трендов, современных науки, как это использовать, чтобы понять, какой тебя психотип, и почему к тебе прилипает то, что совершенно нам не нужно. Поэтому буду вам признательна за то, что вы сейчас напишите следующее. Во-первых, кто вы, сколько вам лет, и что вам даст сегодняшний разбор вот для чего? Чтобы что? Вот я сделаю сегодня разбор. Вот чтобы что? Что, вам, что для вас это будет значить? Вот я сделаю разбор, покажу вам, какие психотипы, почему к вам притягиваются. Я буду делать небольшие разборы. Более детально мы будем работать на пятидневном интенсиве с 1 февраля. Там будет глубокая работа. Я буду давать этот интенсив совершенно бесплатно. Обычно даю такие интенсивы за деньги. Сегодня я решила дать пятидневный интенсив. И знаете почему? Как вы думаете, почему я решила пятидневный интенсив? очень много глубокого материала дать вам бесплатно. Туда будет ходить не только психодиагностика, туда будет ходить еще, как вы общаетесь, как вы говорите, как мы с вами говорим и что слушают мужчины. Мы будем приводить примеры, как грамотно коммуницировать, чтобы к вам не приходили альфонсы, старики, молодые, там прилипалы бездельники всякие, да, мы будем разбирать детально. Мы будем также разбирать те психотравмы, которые у многих из вас есть, и которые не позволяют выстроить здоровые отношения. Мы будем разбирать заниженную самооценку, поднимать ее. Мы будем много чего разбирать в пятидневном интенсиве, и поэтому я буду давать его бесплатно. Как вы думаете, почему я решила дать его бесплатно? Вот как, вот, вот Кто первый напишет, тот получит от меня 30-минутную бесплатную консультацию. И второй момент. Те из вас, кто сегодня будут работать активно, включаться, я дам вам послушать целое занятие по психотипам людей, мужчин и женщин, более детально, из платного курса, который у меня тоже есть по профайлингу. Что такое профайлинг, кто знает, напишите. Таня, 46, бухгалтерия, торговля, развожусь, не хочу повтора сценария, молодец, преподаватель Виктория, угу. и теперь напишите, кто из вас сколько времени находится на сайтах знакомств, месяц-два, кто еще не заходил, только собирается, присматривается, и вот сейчас вот изучает вот тему, как туда зайти правильно, чтобы не тратить свое время и нервы. Не буду принимать на свой счет ненужных мужчин. Да, и будете понимать, как вы считываете с мужчинами, как вы выглядите. И что это значит. Сегодня будет много полезного, инфо полезной информации. Будьте готовы улавливать. Записи я буду давать всего только на 48 -8 часов. Записи буду убирать. Потому что висят в фейсбуке в группе записи а предыдущих суперских интенсивов. И люди спрашивают, задают вопросы, вместо того, чтобы полистать ленту и послушать уникальные занятия, для которых вы не слушаете. Те из вас, кто слушали записи в Фейсбуке, напишите «слушала Фейсбук-группа». Кто из вас не слушали, поставьте «Фейсбук-группа» минус, ну, «минус», я понимала. И это для вас будет означать следующее, что первое, надо листать ленту и слушать. Второе, там много полезного бесплатного материала. И третье, если вам это не нужно, то и вообще я уже удалила где-то 35 человек и буду удалять дальше. Кстати, хочу вам сказать, кто актив, не, актив, не, не проявляет активность, ничего не пишет, я просто буду удалять. Мне этот баланс не нужен, потому что я себя уважаю, я считаю себя уже королевой, потому что знаю свои границы, знаю, ценю себя и вас буду учить ценить и уважать себя. Как вам такой вариант? Так, Таня не слушала, значит, послушайте. Лариса, здравствуйте. Нет, это все, Таня, бесплатно для посылки во Вселенную хорошей энергии. У меня тысячи роликов на YouTube, тысячи постов, статей, практик в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВК, и, то есть, я уже столько отдала во Вселенную. Так что нет, это для вы ответили как... Ну, короче, неправильно вы ответили. Я скажу сейчас правильно. Так что на Вселенную я столько отдала, что на, на две жизни вперед уже отдала. Некоторые приходят с YouTube и говорят, я вас слушаю два года, а некоторые приходят с рассылки и говорят, я слушаю вас уже три года. А где же ты была раньше, тебя не видно было нигде, ни в каких-то комментариях, ни в каких-то группах. Она просто слушала, потом пришла два две раз на консультацию, за месяц, на месяц-два на два пошла в личный кончик, стартанула вверх, все вопросы решила, нашла своего человека, построила бизнес и так далее. Тут настолько все непредсказуемо. Так. Хорошо. Я хочу быть более уверен, что и так, как я вообще не люблю выставлять себя на показ, мне 45 лет, уже больше 10 лет одна, на сайте я заходила, но не затримываюсь, меня это очень тратует, и ничего там не находлю. Вот сегодня вы понимаете, почему вы ничего там не находите. Доброе, еще не успела посмотреть все, эфир видела только сегодня, хорошо, Танюш, спасибо за честность. Итак, девчонки, смотрите, почему я даю интенсив пятидневный бесплатно? Обычно я даю и денежные тренинги, и по самогипнозу, и по, психос, по психосоматике, и, и служанку королевы, и много других программ у меня есть. Обычно я даю пятидневные, семидневные интенсивы за деньги. Это, как правило, говорит о том, что люди, которые приходят, платят пусть небольшие деньги, но они уже заинтересованы. И это осевает халявщиков. Ну, Тех, которые приходят, только берут, берут, берут, и ничего не собираются делать. Есть такие? Как вы думаете? Поставьте э, свою, ну, свою мысль, что есть такие, чтобы я понимала, что вы со мной. Поэтому я обычно даю за деньги. В этот раз я запустил, переупаковала программу из «Служанки в королеву» через сайты знакомств. Вот почему. Во-первых, мы сейчас все в локдаунах. Нас сейчас всех загнали в даунов, вы это поняли, да? А, хорошие, качественные мужчины, не только те, которые сидят там годами, не только те, которые там сидят э, годами и просто тупо сливают нашу энергию, забирают, а мы, ну и мы, потому что я тоже так раньше делала, как и многие из вас, переписываешься, переписывайся, переписываешься, переписываешься и не понимаешь, нафига ты переписываешься, если он ничего не собирается делать, он просто виртуальщик, ему просто нечего делать, и он берет твою энергию, забирает. Ты получила от него цветочек, какой-то квартерточку, ты так обрадовалась, а он на той стороне получает энергию. И он нашу энергию съедает. Это называется так называемые фантомные переписки. Кто понимает, что такое фантомные переписки, поставьте фантомные переписки плюс. Для кого это был инсайт, поставьте инсайт. Так вот, я переупаковала эту программу и запустила. Вот первый у нас был двухдневный интенсив. Э -э некоторые девчонки пришли. Кстати, кто из вас сейчас в, в чате? Фотографий должно быть много. Забегая наперед, чтобы вы знали, фотографий должно быть 80-100. Ловите лайфак, записывайте уже полезную информацию, потому что когда мужчина зашел, увидел вас тот настоящий качественный мужчина, а не те вот всякие э, бездельники, сексуальные маньяки, э, эти всякие генералы. Э, виртуальные мошенники, вот эти интернет-мошенники и так далее, они там сидят годами, они смотрят на вот эту бабеночку, сегодня посмотрим на фотографии этих бабеночек, и он думает, ага, вот она моя пташка. Так вот, тот, кто приходит, качественный мужчина, который ищет себе качественную женщину, даже тот, кто не собирался жениться, он на вас женится, потому что он зашел на одну фотографию, на первую, на лицевую, увидел грамотную, правильную фотографию, в которой исчитывается ваша уверенность. Ваша женственность, ваше умение выстроить личные границы, ваша королевская стать, он, ага, тепло-тепло-тепло-тепло, полистал-полистал-полистал, ух ты, а там фотографий нормальное количество. И он думает, да ладно, не может такого быть». А одно бабье кругом, одни такие там тетки, как часто мне мужчины говорят, ну тетки, тетки, не с кем говорить. Я, я, я просто в шоке, когда слушаю, мне так обидно за нас, за женщин. Честно вам скажу. А тут он посмотрел, одна, вторая, третья фотография. Да ладно, не может такого быть. Наверное, фотошоп. И он смотрит, он ищет, он ищет ее в разных ракурсах, в разных одеждах, в разных эм, локациях. И он видит разные эмоции, не ну, и это уже такую выдавленную эмоцию сегодня будем разбирать, у которой считывается жертва, служанка, терпила, недолюбленной папой с этими какими-то установками, что она никому не нужна, что уже поздно, полюбите меня хоть такую, да я вам не верю, да все вы там такие, понимаете? Мы считываемся, вот то, что они ищут, мы транслируем. А когда он зашел, увидел, качественный мужчина. И он увидел, ух ты, вот она, да не может такого быть. И тут вот эти вот девочки, молоденькие, которые, наши женщины, которые считают, что если за 40, за 50, то уже типа там, мы там с конкуренцией у нас большая. Кто так считает, что у нас большая конкуренция с молодыми? Поставьте, пожалуйста, конкуренция. Извращенцы, турки, альфонцы, египтяне. Да. Но это потому к вам идут, потому что вы так выглядите, потому что у вас такие фотографии. Сегодня будем сейчас разбирать это. Так вот. А когда... Я запустила эту э, программу из служанки в королеву через сайты знакомств. Провела ее первый раз, провела, двухдневный интенсив. Я увидела, что... Те девчонки, которые уже были готовы, они уже давно учатся, они уже давно со мной работали, кто-то со мной не работал, но они почувствовали мою силу, мою уверенность, мой профессионализм, и они сразу пришли, заплатили там, кто в какой пошел пакет. Кстати, хочу сразу сказать, что я возьму только 10 человек, потому что у меня нет таких центров, кураторов, где э, тренерка, как та же Юлия Ланская, которую я очень уважаю которая продает, а дальше работают ее коллеги, тренеры. И там девочки хорошие, я ничего не имею против, я тоже их слушаю. Вот, а я работаю сама. Каждую, каждую я вытрясу, вытрясу из вас боль, обиды, вот это все то, что у вас есть, чтобы тело ваше выдавало уверенность. А дальше через тело мы будем выстраивать те правильные формы, чтобы когда у вас будет много фотографий, и когда он зашел на одну вашу страничку, чтобы он уже оторваться не мог, и даже если он пойдет дальше, полистает, то там, может быть, он тоже найдет какие-то красивые картинки, но там начинают женщины писать и тут же сливаются, потому что тупые гусыни, как сказал мне один мужчина, Но не о чем и не с кем говорить, блин, мне так обидно, вам, правда, вам говорю. Ну, опять же, это раньше тоже такое было. Да, хоть я и психолог, тренер, работала в мужском коллективе, я не все знала, как правильно это все делать. Я этому учусь, и опыт с мужчинами мне очень много добавляет. Так вот, когда у вас будет много фотографий, и он зашел на, на страничку, он увидел, и он зацепился, и даже если он пойдет, посмотрит какую-то молодуху э, с красивым там бюстом и так далее, он поймет, что там пусто с, с лица води, воды Воды не пить, как есть выражение, да, злеся воды, воды не пить, да, есть украинская такая пословица. И он снова вернется к вам, потому что для мужчины, особенно если это европейцы, да и не только европейцы, важен женский ум, адекватность, важен э, женский э, включенность, ну, чтобы она была не, не дурой какой-то, инфантильной. Но если она второй, третий, четвертый раз попадает на гравли, попадает на каких-то альфонсов, которые к ней прилипают, на парней, которые липнут, и ты уши развесила, и ты идешь снова на эти отношения, это говорит о том, что у тебя комплекс неполноценности, что у тебя не закрыты родительские программы, обиды. Если на тебя, например, липнут, на молодых, на молодых девочек, липнут э -э деды, старики, в отцы, которые годятся, и приглашают там куда-то поехать. И вот мне недавно девочка одна говорила, говорит, мне уже несколько случаев таких было. Почему я притягиваю таких мужчин? Начали разбираться. Папа ее не давал никогда нежности, любви, поддержки. Кормил, поил, на хлеб, на учебу давал. Но понятия не было, чтобы ее поддержать, обнять, сердцем обнять. Вчера были дни обнимашек. День обнимашек вчера был, по-моему, вчера. Помимо, помимо того, что 21, 21, 21, очень был крутой день вчера. Кто успел поставить цели, написать желание, напишите 21, 21, 21, и обязательно знак, кто успел. Я вас поздравляю. Потому что это, это просто великий день, когда мы находимся на рубеже перехода. И там очень сильно сбывается все, конечно, и желания, и цели, и не только мечты там, да, а. И цели надо, чтобы были прописаны. До 20, да, 25 лет с абьюзером тяжело убрать эту программу и увидеть себе женщину. Да, так вот, а, как, как вы поняли, почему нужно много фотографий 80-100? Кто понял? Поставьте 100 фотографий, поняли. Кто не понял, поставьте в 100 фотографий, минус. А я добавлю. Итак, смотрите, когда вы с ним начинаете переписываться и отправляете в личку те фотографии, которых у вас нет на сайте, у вас уже заготовка нормальных, грамотных фотографий. И он понимает, что вы не фотошопились, что вы натуральная, что вы естественная, и он влюбляется в образ. Плюс ко всему вы, вы учитесь грамотно себя позиционировать, вы учитесь грамотно себя вести, отфутболивать, посылать на небо за звездочкой, но красиво покорать. Так вот она, как же так, я столько думала, уже руки опустились у меня, думала, что все бабы дуры, козы, а оказывается и вон какие есть. Кто понял, пишите «бабы, дуры, козы». Пусть это вас зацепит. Меня это когда-то зацепило. И до сих пор цепляют, когда мужчины так говорят. Потому что мужчина, когда думает о женщине, у него включается та часть мозга, которая отвечает, за что он ее любит. Потому что потом, когда вы однажды будете у него спросить, он будет сказать «я себя люблю», там, или, там. то ты спрашиваешь «а почему?», «а за что?». И он проговорит то, что... Об этом и сам не думал, но у него это упало. То есть вы, по сути, его уже ну, как бы, подведете к тому, что он а, подтвердит то, к чему он пришел интуитивно, физиологически. Поэтому просто фотографий поняли, да? Теперь дальше. Сейчас я начну давать анализ по, по фотографиям. Будьте готовы, я буду стараться не, не обижать вас, вы уже так поняли, что вас и так жизнь так обидела. Но опять же, мы сами в ответе за то, что мы такие. Поэтому вот разберем мы эти фотографии, многие из вас получат свои инсайты. Кто-то что-то поймет, что можно изменить. И в конце э, этого эфира ваша задача будет в закрытой группе написать конкретные выводы, анализы по сегодняшнему эфиру. И тогда я дам вам занятие послушать по профайлингу. А что такое профайлинг? Кто знает? Профайлинг. Да, вот обидно, вот обидно да, Оля, обидно, что бабы дуры, козы, это так, хотя они козлы, да, для них, мы, мы когда можем говорить про них, козлы, а кузы это как-то, как <смех> вот. Поэтому, когда ты на фоне этой серой массы двух миллионов и более женщин выделяешься на 11 uh, тысяч сайтов существует сегодня, почему и еще больше будет, потому что мир приходит в онлайн и бизнесы, и отношения, uh, секс давно уже по интернету существует <смех> давно. Сейчас сайты знакомств становятся все более и более востребованными. И это целая индустрия, это бизнес. Поэтому никто на этих сайтах не будет заниматься, как вы выглядите. Встретите ли вы там мужчину или нет, им нужно большое количество там тусовок, чтобы что? Для чего бизнесменам, которые делают эти сайты знакомств, нужна тусовка? Большое количество женщин и мужчин, чтобы что? Выгодно там, чтобы вы выходили замуж? Чем больше там будете вы тусить, тем больше там будут рекламы, проплаченные ваши профайлы и так далее, ваши странички. Конечно, зарабатывать деньги. Юля, по поводу... Большого количества, 100 фотографий, понятно, Ёлечка? Юля уже ну, в тренинге, и если Оля здесь, то Оле тоже. День, делайте большее количество фотографий. Э, на днях э, я хочу с вами связаться, чтобы после сегодняшнего занятия вы дали мне обратную связь, то вы поняли. Хорошо. Итак, поехали. Мы с вами находимся в том периоде жизни, когда э, мы никуда не денемся от того, что 21-е столетие, и нам с вами нужно развиваться. Если мы не развиваемся, нам одели намордники, и скоро оденут ошейники. Кто это понимает? Пишите намордники и ошейники. И еще одну информацию скажу. Может, вы уже слышали, знаете. Помимо вакцинации, ну это уже ошейники, уже был вброс в информационное пространство о том, что будут отключаться электроэнергия по всему миру, чтобы люди сидели без, даже без интернета. Я об этом слышала раньше, но сейчас уже вброс пошел более эффективно от спецслужб. Для чего? Чтобы люди еще раз поняли, что все зависит от того, от тех, кто нами управляет. Поэтому не будет света, не будет электроэнергии, значит, не будет интернета. Соответственно, заготавливайте дрова, заготавливайте свечи и будьте спокойны и готовьтесь, находите в этом выгоду. Медитируйте, отдыхайте, делайте какие-то другие дела. Просто будьте готовы, что нас пробуют нагнуть по полной программе. Кто об этом слышал, про электричество, поставьте электричество. Да, и наручники. Да. В общем, я так к чему? Женщина, уважающая себя, женщина леди она любые трудности превращает в возможности. Потому что она принимает, что если она хочет мужчину, никакого там абьюзера, а манипулятора, деспота, а какого-нибудь там, который будет на ней висеть, сегодня тоже об этих поговорим, о женщинах и мужчинах то она должна, умная женщина должна понимать, что чем труднее, тем она найдет новые возможности. Она включит мозги, она понимает, что успешный мужчина, тот, у которого есть бизнес, тот, который чем-то занимается, он генерирует деньги, он по-другому уже не может, он, как только у него будет возможность, он пойдет спасать свой бизнес. А пока он по каким-то причинам, а статистика показывает, что их еще больше и больше сейчас, во-первых, праздники показывают по статистике, что мужчин больше на сайтах. Ну, не только мужчин, и женщин тоже. А плюс еще вот эти локдауны. Рано или поздно эти локдауны закончатся, правда? Что-то из этого будет. Слабые отойдут от страха, от безденежья. Гибкие, сильные духом. Логично? И все равно... Жизнь. Она изучает компьютер, она изучает ситуацию с интернетом, и она понимает, что жизнь -то все равно продолжается, что э, любые кризисы ⁇ это возможности. Кто об этом знает, пишите «Кризис возможностей». Вы об этом уже многие знали, слышали такие выражения. И сейчас это время пришло. Следовательно, выживут какие? Гибкие, предприимчивые, мудрые. И те, которые понимают, что продолжается жизнь все равно. Любовь, дети, э нежность, забота. Что болеть, болеть, даже болеть, если кто-то даже заболел, вот этот локдаун и вот эти всякие карантины эти показали, что люди, которые в одиночестве, им очень тяжело. И люди понимают, что дети выросли, а у кого еще не выросли, им надо показывать собственным примером. Мы в ответе за тех, кого родили, правда? То есть показываем примером. Дети ушли или не ушли, женщина уверенная, уважающая себя, понимает, что жизнь все равно будет продолжаться и что выживут лучшие, сильные, предприимчивые, мудрые, и будут жить. Это даже если мы смотрим на какие-то самые худшие варианты из этих вот кризисов. Угу. Хорошо, таким образом мы переходим к тому, что интернет — это возможности. Но даже если бы мы не были сами в интернете, то потому как ты ходишь, как ты одеваешься, какое у тебя выражение лица, если у тебя улыбка, какая у тебя осанка, какие у тебя жесты, <свят> <свят> это тоже считывается, и это называется метапрограмма. Кто слышал про метапрограмму, поставьте метапрограмма «плюс», кто впервые услышал, поставьте метапрограмма «минус», потому что мы уже с вами… Работали, я, у меня есть видео и на YouTube-канале, и в, в наших занятиях уже было мета плюс». Вот набор привычек, установок, э, системного воспитания мыслей, привычек, из какого вы сословия, из какого вы э, окружения. Потому как вы одеты, потому какая ваша аватарка, потому как вы стоите, вас считывают. И для этого не нужно быть специалистом, работающим в Главном управлении разведки или другой спецслужбе в прошлом или, или сейчас. Сегодня просто стыдно быть невежественными. Кто понимает, пишите «невежество» в знак. Вот сегодня просто стыдно быть невежественной, потому что мы сейчас в таком периоде жизни, когда мы отвечаем за себя как никогда. Нас сегодня нагибают так, чтобы мы... Кто-то поднимется, а кто-то свалится вообще. И тема отношений все равно остается. Поэтому я за то, чтобы мы с вами... Садеповское воспитания наша трагедия. Да, Танюш. Поэтому я плавно перехожу к тому, что мы с вами работаем. Итак, вы выходите на сайт из знакомств, и у вас есть фотография. И вы уже знаете, что первая фотография на лицевой стороне должна быть до половины. То есть это лицо, шея, плечи. Кто это знает, поставьте «знаю». Кто впервые это услышал, поставьте «минус». Почему? Потому что вы там считываетесь глазами, а глаза – это зеркало души. Вот что вы глазами говорите, что ваша душа говорит, какая вы многогранная женщина. Или вы просящая несчастными грустными глазами, возьмите меня, я такая классная, а вот я тут такая вот одна стою тут под деревом, какая-нибудь такая. То есть душа, зеркало души ⁇ это наши глаза. Поэтому первая страничка должна быть до половины ⁇ это глаза. Не согласна просаддеповского воспитания. Лариса, вот я вам сейчас даю обратную связь. Люди, которые говорят ⁇ не, нет, у них подростковый подход к жизни. Это люди, которые не принимают мнение других людей. Это говорит о том, что у вас есть внутренний конфликт, и вы будете всегда доказывать, и будете несогласны, будете возмущаться, доказывать. А это уже признак не взрослого человека, не психической зрелой женщины-королевы. Кому этот был э, лайфак полезен? Потому как человек говорит, как он пишет, сразу считывается, на каком он уровне развития. Поэтому даже если человек говорит, говорит полную ерунду, ну, казалось бы, ну вообще ни в, какой, ни в какие ворота это не, не лезет. Задача взрослой, психически зрелой женщины сказать «Да, вы правы». Ведь он по-своему прав человек, правильно? И все же я бы добавила вот этот дипломатичный подход. Женщины гибкой, женщины леди, женщины королевой. Было полезно. Спасибо, Лариса, большое вам. Поэтому учтите, что и желание, когда вы записываете свои, пишите в позитивном ключе. Не хочу быть бедной. Ваше подсознательное, ваше подсознание, бессознательное говорит, хочу быть бедной. Потому что ум понимает, а бессознательное не не воспринимает. Поэтому это вот один из моментов программ, самопрограммирования. Но с точки зрения обычной психологии люди, которые спорят, доказывают до хрипоты, а другой человек понимает. Что с этим ребенком ты не можешь справиться? Ну, взрослый, там папа, мама. Что мы делаем обычно? Кричим, орем, берем ремень или же просто замолкаем, выжидаем, пока человек там выпендривается, свою я покажу, Это подростковость, да? А потом садимся и говорим, хорошо, я с тобой согласна. Наверное, у тебя есть для этого основания. А теперь давай попробуем порассуждаем. Потому что часто у нас у людей есть и у мужчин, и у женщин есть вот это такая. И дети у нас есть, внутри ребенок, и подросток, и юноша, и взрослый. У нас все это есть. Но, больше, но в большей степени у нас должно преобладать взрослое, психическое зрелое понимание я. Лариса, было вам полезно, Ларисочка. Вот. Поэтому, конечно, у каждого есть свое мнение, есть свои, своя карта мира, свой набор привычек. И метапрограмма у него своя. И вот вы засветили одной из внутренней э, субличности своей, подростковость ваша засветила аж бегом. То есть в вашей метапрограмме подростковость очень сильно вам порой мешает. То есть, ну, может быть, не мешает, но, по крайней мере, не помогает. Алекс... Ларисочка, напишите, вам полезно было это? Спасибо вам большое за то, что вы написали, потому что ну, мы с вами сразу практикуем. Хорошо. Итак, вот вы зашли на сайт знакомств, у вас есть фотография до половины. Одета, глаза, губы, уверенная в себе любящая, дающая, и в то же время ко мне просто так всякие хачики, не-не-не, а это многогранность, и этому нужно тренироваться. Дальше он листает, и видишь другие фотографии, а там мама моя, и там вот эту мама моя, мы поехали разбирать. Готовы? Поехали. Открываю и работаем. Вот, и опять написала. Я вас услышала. Вот, внимание еще. Спасибо вам большое, Лариса. Я вас услышала. Всегда уважаю чужое мнение. Но. И опять есть но. Могу высказать свое и свое. То есть в этой фразе есть «но», и она этим «но» сразу показывает свою конфликтность. И мужчины, когда вы будете переписываться на сайтах знакомств, вы сразу показываете свою конфликтность, что у вас в прошлом было множество неприятных опытов, что вы не… Человека, который пришел к вам, он может быть… Вам нужно его больше выслушать, быть более гибкой, принимающей и найти другие способы, чтобы как можно меньше было «не-но». Согласна с вами, что есть свое мнение? Конечно. Но вопрос, а для чего? Любых коммуникаций у нас тоже это будет. Любое ваше, любая ваша коммуникация должна иметь цель. А вы чего хотите? Достичь какой цели? А вы поговорить? Давай об этом поговорим. Просто Или же вы хотите... Чего-то другого. Вы хотите доказать, что вы правы? Или вы хотите послушать и больше узнать человека? И больше понаблюдать и не вовлекаться? Потому что, когда мы вовлекаемся в конфликт, значит, мы зеркалим, и это на самом деле показывает, кто мы. Поэтому мы светим словами «но», «не». Поэтому я вас услышала, всегда уважаю чужое мнение, уже не всегда, раз есть дальше «но». То есть вы запрещаете предыдущую часть слова, это метасообщение, вы сейчас пишете. Спасибо вам большое, Лариса, я вам так благодарна. Я думаю, девчонки вам тоже благодарны. А благодаря ей вот многие узнали полезные вещи для себя. Поэтому я вас услышала. Всегда уважаю чужое мнение. А дальше пишите но, значит не всегда уважаете раз запрещаете это эм, украинскую мову то есть перечите я вас услышала правильно как будет смотрите я вас услышала и все же я и... хотела бы добавить как так как думаю я как есть в моем опыте можно в таком духе. То есть вы вот вызываете таким образом к себе уважение от другого человека, который умеет вас слышать и не вступает вот в конфликт. Спасибо вам огромное, Лариса, вы просто супер. А что вы показываете? Вы показываете, что детские программы не закрыты, что в подростковом периоде с вами не считались. что это осталось на, на, на уровне клетки. с у Папа с мамой и другие люди, которые были в этом периоде, с вами не считались как с личностью. Вас, вам запрещали, вас вызывали какие-то, ну, в общем, и так далее. То есть это не хорошо, не плохо. Вы просто диагностируете, показываете вот эту свою часть личности, которая есть которая есть Uh, у, вас. у нас у каждого есть куча субличностей, и они очень часто конфликтуют между собой, сдают нас потрохами. Так, как же нам быть с видео, которое подвисает? Все нормально у меня? Хороший интернет. Не только в подростковом периоде. Спасибо вам большое. И это, по сути, Ларис, и это, по сути, защитная реакция. И защита своего эго, своего, своей души, если хотите. Ну, сейчас я не будем долго вот туда рассуждать. Так, прошу вас, поставьте Ларисе восклицательный знак и благодарности за то, что она дала вам возможность услышать полезную и, надеюсь, для вас информацию по поводу подросткового периода и так называемой конфликтности. Все, готовы, поехали. Итак, вы зашли на сайт, он вас увидел первую фотографию ваша, дальше вас увидел он с кучей фотографий, которые, которые вот такого плана как это, Таня. Лазунова. Итак, Таня, по этой фотографии могу сказать следующее. Добрая, отзывчивая, нежная, женственная женщина, которая будет мужчине служить и будет для него... Служить в хорошем плане будет для него опорой, радостью, если, есть одно если, есть такая штука, уверенности нет, тоже старается цепляться за, как и Лариса сейчас вот мы прорабатывали. И оправдываться, отстаивать. Потому что было тоже много боли. И бо было много моментов, которые вы не проработали. Было бы неплохо, если бы вы написали, сколько вам лет, Таня Лазунова. Вот это платьице в цветоч с цветочками. Это платьице... Нужно отправлять тогда, когда вы уже познакомились и начинаете с ним переписываться. Все цветные вещи, цветные платья, разно, резнобарвни, резнокольорови. Забудьте. Стиль однотонных тканей. А, яркие, четкие, контрастные, подчеркивающие ваш стиль. вашу Ваш стиль, именно ваш стиль. Дорогой такой премиальной такой женщины, VIP, потому что если вы ищете мужчину, который э, ищет вас, и для него важны не ваши деньги, не ваши дети, не ваша полнота, не ваш возраст, он ищет ту женщину, которым ему будет хорошо. У него есть достаточно средств, денег, чтобы создать себе теплую атмосферу в доме, которую он видит, у нее на заднем фоне. Никаких вот этих красивое пальто. Вот оно на фоне какой-то церкви, каких-то цветочков. Если вдалеке, забудьте, не надо. Вот эта фотография в синем. Руки растопыренные, пальчики растопыренные. Нет, сейчас не буду долго говорить. Значит, живот, фигурка хорошая, чуть-чуть полновато но это хорошая фигурка. Животик нужно подтягивать и другие формы делать. Эта фотография ни одна не годится. Ни одна. Если вы хотите, чтобы к вам пришел не какой-нибудь женатик, любовник, который уже любовники вас будет напрашивать, или какой-нибудь в обязательном порядке. Как правило, на таких женщин приходят на таких добрых, нежных, таких вот неуверенных но в глазах жаждущих любви и нежности, сосковавшейся по любви и отношениям э, в, с камерой, виртуальные мошенники. Дальше. Фотография в пальто. Даже если вы захотите ее сделать, эта фотография, из если делить ее, ну, скажем так, от единички до десяти, то она на троечку. Э, ноги поставлены неправильно, ножки красивенькие. Прическа здесь не премиальная. Волосы на красный цвет – это любовница. Это женщина, которая даже и не, пред... не думает, что она любовница. Это энергия, да. Но это любовный цвет любовницы. То есть вас будут не удивляйтесь, к вам будут идти женатики, фалосы выводить, писать вам личку. И мужчины, которые хотят на, короткое... на короткие встречи без обязательств. Эмоции доброй, нежной, очень такой податливой женщины, которая примет, обогреет, помоет, обогреет, еще и на дорогу даст, если у него не будет денег. Готова на любые теплые отношения, на любую лапшу, лишь бы только быть вдвоем. Женщина очень красивая но не упакованная вообще. Нет, на крас... про красное платье забудьте. Красное платье – это любовница. Итак, напишите, пожалуйста, сколько вам лет, Татьяна, и насколько вам было полезно, а всем остальным напишите, насколько было полезно э, разбор с Татьяной. Вот Александра. Вот почему она приходит на сайты знакомств. Ей 45 лет, а на фотографии ей лет 60. На левой фотографии ей 60 лет. Уставшая от жизни женщина, красивыми волосами, красивая женщина. Уставшая от жизни, не уважающая себя, уже руки порой опускаются, ничего не хочется, тянет все на себе, пытается что-то достичь, но у нее не получается. Просто Александру я еще немножко и знаю, поймалась она на мысли, что я говорю то, что якобы я знаю, но я говорю по фотографии. Почему? По левой фотографии. Почему не уважает себя? Если у женщины нет никакого макияжа, это простушка. Она не уважает ни себя, ни тех, перед кем она себя выставляет. Что в жизни, что на фотографиях. Для кого это был инсайт, э, поставьте, пожалуйста, мне инсайт. Дальше. Фотография затерявшегося какого-то человечка, Селфи, непонятно на каком фоне, ни в коем случае, это тоже неуважение к себе. Селфи, это женщина-простушка, которая показывает, что её, с ней не стоит считаться. Фотография в, в горушке. Вот здесь уже была попытка, леди, шляпка, хотя для сайта знакомств на м -м, количество, когда у вас будет 80-100 фотографий, вам уже там можно будет и шляпку но должны быть первые фотографии, показывающие шею, грудь, попу, вот то, что мужчина хочет увидеть в полном объеме. Потому что хотим мы или нет, мужчины, даже если они не могут, они все равно хотят. Понимаете? Ну вот так устроена эта физиология. Поэтому мужчина, конечно, женщина должна быть сексуально привлекательна. Ножки, ручки, маникюр, педикюр, депиляция, эпиляция, классная сумка. Вот по сумке сразу определяет, Простушка ты или королева? Насколько ты себя уважаешь? Вот если у тебя с тобой сумка, торба какая-то, непонятно. Значит, это говорит о том, что... Дальше. Вот здесь. Э -э, якась блузочка, якась торбочка. Торбочка-сумочка непонятная. Нет, может, она и была бы хороша, эта сумочка, если бы ее было больше видно. Если бы вы были видны четко. Ножки запутаны, ножки стоят... Э -э Ну, то есть ноги надо правильно выставлять. Руки, рука упущенная, правая рука придерживается к перилу. Это женщина, у которой нет энергии, она устала. Очки вот тут не носите, это признак плохого тона. Вот не носите здесь очки, никакие. Я тоже раньше этого не знала, изучаю, учусь. У... У дорогих э, имиджмейкеров учусь, учусь, потому что то, что я знаю сама из опыта своего, а то, что еще нужно знать еще больше, понятное дело, что тот, который в себя вкладывает, человек инвестирует, он себя уважает. Если вы не инвестируете, у вас деньги на, на что угодно о себе в последнюю очередь, значит, вы тоже считываетесь по, и по сумочкам, и по фотографиям, и о том, что вы, ну, невежественны, скажем так. Средняя фотография – чудесная ямочка, женщина-солнышко. Вот по этой фотографии, только по эмоции, можно сказать из 10, если взять, на 3 с плюсом можно назначить в эту фотографию и тот только из-за эмоций. Потому что мужчина привлекается на женщину весну. У нас там женщина – лето, женщина – осень, женщина – зима. Сегодня чуточку скажу об этом чуть позже больше будем разбирать в интенсиве. Так вот, когда у вас есть разные улыбки женщины весны, то мужчина эту энергию цепляет. Что такое весна? Это распускающиеся деревья, это начинающая жизнь. А женщина, которая эмоционально дает энергию, она, естественно, дает ему силы действовать, двигаться, вдохновлять его, чтобы он шел зарабатывал на мамонта, да? Чтобы шел получал. Вот, поэтому единственное, что здесь можно высыпить чуть-чуть, это вашу улыбку. И вот эту улыбку и многие другие эмоции из женщины весны, этому надо учиться. И в тренинге я этому обучаю. Так, на всякий случай скажу вам, что кому-то нужно будет 5 фотосессий сделать, переделать. Кому-то 10, кому-то 15. И их не нужно делать обязательно в салоне. Вот первое... Вы сделаете в салоне, чтобы там можно было выбрать какие-то качественные фотографии. А дальше я из этих фотографий буду вылавливать основные эмоции, основные ваши жесты, и буду помогать вам перестроить себя. Гибкость тела поменять, потому что тело считывает. В теле, если есть боль, обида, усталость, вы высказываете глазами, руками, позой, что у вас проблемы там с тем, с тем, с тем. Мы для этого не обязательно должны быть психодиагностами, для этого это на бессознательном уровне. Фотография справа, то же самое, неуважающая себя женщина, простушка, селянка, яку можно загрузить, и вона по ВЗ, и плуга, и есты приготовить, и человека від ВЗ, к ней может прийти тот мужчина, который за счет ее будет подниматься, ездить на ее машине, решать ее вопросы, она даже согласится на какие-то свиданки бегать, платить за себя деньги. Ну, это такой типаж. Насколько была Александра Загоняк вам полезна в разборе? А Лариса, если вы Лариса, Лариса, та, которая хотела идти ко мне в... В помощнице, то я вашу фотографию разбирала на прошлом занятии. Лариса, если это вы, Лариса, Лариса. Просто будьте на живых эфирах, вы же присылаете. Да, кстати, вот Ирина. Кстати, девчонки, кто из вас психологи? По-моему, Ирина тоже психолог. Мне сейчас нужен человек в, в проект, потому что я его расширяю, масштабирую, и мне нужен человек, которого я обучу, и мы будем работать вдвоем, проводить э, работу с женщиной по уверенности через сайт знакомств. Поэтому тот из вас, кто пойдет в тренинг, проработает себя там полностью, зайдите все зачеты, проработайте, чтобы я видела, что у вас это получается. Я ведь тоже такая же, как и вы, у меня было тоже непонятно, я и не знала, я постоянно учусь. Я езжу по миру, я общаюсь с мужчинами, я провожу консультации, тренинги, они ко мне приходят на личные консультации. Я помогаю, кстати, хочу помогать ему, там уже есть пара человек у меня, которые хотят, чтобы я могла найти им женщину. Так вот, я много езжу, много работаю, я все... Есть такое выражение. Я постоянно учусь, и поэтому э, мне нужен человек для того, чтобы я могла его обучить в этой программе, и вы потом могли вместе со мной двигаться дальше в этом проекте. Мне одной будет тяжело, потому что я хочу многим женщинам помочь. Я вижу, сколько служанок, теток, э, которые достойны намного большего, понимаете? А мы на самом деле находимся вот в этом рабском положении. Вот, поэтому, Ирина Коса. я уже разбирала на предыдущем занятии, вы немножко на меня обиделись, что я сказала про короткую стрижку, что вам длинные волосы не идут, вы отправили в личку мне личную фото... лич... с волосами, вы там очень красивая, просто сказочная. Кто вам сказал, у вас какой-то есть комплекс, у меня тоже, кстати, когда-то такой был, что волосы не идут, вам выдут волосы и короткие, и длинные. И вот то, что вы сделали снова, я не знаю, я в прошлый раз разложила... По полочкам. Вот почему приходится делать этот пятидневный интенсив и разжевывать, чтобы вы, когда пойдете уже в программу, чтобы вам было проще, чтобы у вас были понятия, чтобы я вам там с нуля не, не, не раздалбливала, Что вы уже просто делали. Буду давать вот обратную связь, и вы будете просто делать. Так вот, я разбирала прошлый раз, Ириночка, вас, и вы сделали все то же самое. Во-первых, верхнюю одежду я сказала «нет». Во-вторых, фотография, никаких селфи. Третьих, никаких цветочков. Вам Кто эти цветочки подарил? У вас бройфренд, а вы идете на сайте знакомств. Ну. ну, я же это разбирала уже в прошлый раз. Девочки, миленькие мои, а вы говорите. Поэтому, когда вы приходите в группу и уже работаете, знаете, есть такое выражение, «Расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, дай мне это сделать, я буду это иметь». Так вот, вы это будете делать, нарабатывать навык, и вы будете видеть себя другой на фотографии вы будете видеть толпы мужчин, вы будете выбирать, мы будем вместе с вами выбирать, и вы будете ходить на свидания с теми, кто, кого вы будете понимать, что с ними можно работать, общаться. Но это же работа не одного дня, правильно? Поэтому, поэтому, повторяю, повторяю, эти фотографии не годятся. Вот здесь в желтом, вот здесь в желтом, это единственная фотография, которую можно принять на троечку, нет, на четверочку даже можно. Во-первых, здесь красиво ноги уложены. Юбку надо чуточку сблизить. Смотрите, стараться коленки показывать очень эффектно, очень сдержанно и очень достойно. Потому что когда мы ляжкой вываливаем, когда нам уже там за 40, за 50 мы одеваем даже если хорошая фигурка, мы одеваем девчачьи платья, это пошло, и это вызывает у, у ухмыление такое, что ли. Они там потом будут прикалываться. Поэтому вот здесь э, вы сидите красиво, ручка стоит даже красиво. Сумочка желтая с черным, браво. Желтый цвет, э, однотонная, никаких цветочков, это здорово. Очки. Очки нам не нужны, девочки. Когда у вас уже будет много фотографии, и он видит вас разную, там где-то уже можете вы очки одеть. Но это будет где-то там 50-я или 40-я фотография. Или даже 30-я, да? Но он должен увидеть вас э, вот и лицо, и глаза, и фигурку. И вот фотография с волосами. Это же просто королева. Она, мне не идут волосы. Какой-то комплекс, наверное, есть. Это королева просто. Видите, девчонки, вот на фотографии она с волосами. И ей 50 лет, между прочим. Я уже помню ее. Вот она какая, королева. Супер. Теперь фотография юбка с... в черной кофточке. Значит, смотрите. Если вам 50 лет, забудьте коленками сверкать. Это не, с... не премиальный фо... не... Не премиальный, а... Даже если это... Выбрали вы красный, ладно, там на фоне остальных цветов. Выбрали красную юбку, она должна быть до середины колена или длиннее. Это уж на крайний случай. Никаких юбок, это у вас, допустим, до середины колена юбка или платье. И вы сели ножками, ножки красиво, коленки вот так вот поставили. Это еще одно дело. Но когда вы встали и вы мелькаете коленками, я проходила обучение у разных дизайнеров. И один из них, я уже не помню, я же давно этой темой занимаюсь, служанки в королеву. Э, Силь мне вообще всегда нравился. Я, у меня э, были мои кумиры, это Ирина Понаровская, Эдита Пьеха, я на них выросла, поэтому я как-то, ну, где-то считывалась у меня. И выключи, пожалуйста, обогреватель. <клёх> И э, когда я обучалась, для меня многие вещи были подтверждающие, что я все делаю правильно. То есть у меня классический стиль, э, стиль вот такой вот там э, добротной, уверенной себе женщины, женщины паранояла, потому что есть там разные стили параноялы, эпилептоиды, истероиды демонстративные типы. Отдельно дам вам занятие, если вы будете сегодня, напишите отзывы, как я и говорила. Так вот, женщина-параноял, это та, которая знает, чего хочет, куда идет, у нее четкая, у нее стиль королевский, у нее, у нее ровная спинка, у нее все. И с тобой уже считай, тебя никто не потащит в постель, тебе никто не предложит... То, что предлагает простушка. Кто это понимает, поставьте простушка королева понимаю. Не надо вам нигде делать фото без верхней одежды. Ищите хороший дом, краси... ищите красивые интерьеры, берите фотокамеру, телефоны и снимайте. Забудьте вы про эти фотосессии. На фотосессии, если вы пойдете, вам там сделают лоск, такой прям лоск. Это будет вызывать тоже опасения, потому что красивая, сексуальная, там такая вся, как из журнала «Девушка», это тоже вызывает как сканер, виртуальные мошенницы, виртуальные мошенницы, потому что виртуальщики, виртуальщицы, виртуальные, эти, короче, мошенники интернетовские, начинались с женщин, женщин, которые, не помню, то ли Псков, то ли какой-то город, где-то слышала, читала где-то. И потом мы это подхватили уже мужчины, эти негритосы, которые сейчас под видом генералов, там, инженеров, там, каких там, в каких-то фотографиях, там, они потом приглашают, они потом у нас выманивают деньги. Поэтому натуральная фотография. И вы это сами не сделаете. Вы будете делать, я буду вам подправлять или пойдете к другому человеку про программу. Но забудьте про то, что вы сделаете это сами. Годы потеряете. Потеряете годы. Потому что там каждое движение, каждый взгляд это обозначает вот это, вот это, вот это. Поэтому с каждым человеком отдельно работаю, выстраиваю, чего ты хочешь, какого ты хочешь, выстраиваю... Под каждого человека отдельный стиль. У вас у каждого будет своя особенность, своя привлекательность. Да, Таня, правильно. Руки. Я, когда начала ходить на восточные танцы, кстати говоря, рекомендую записаться на восточные танцы, включать YouTube и работать. У меня, я и до сих пор не могу сказать, что я там прям королева. Но у меня уже другие. У меня раньше были комплексы, что у меня руки большие, крупные там, что у меня там ноги там какие-то, у меня нос большой. У меня там, ой, да это капец сколько было комплексов. Я помню фотографии, я выбрасывала, и ребята, которые делали мне... А, значит, ребята, которые делали мне комплименты по поводу рук, я думала, что они мне прикалываются. Я же работала в мужском коллективе. И помню, сидели, на, я уже рассказывала, не один раз на занятиях девчонкам. Вы слышали, не слышали? Помню, значит, сборы иначмедов. И начальник медслужбы, тогда еще была Кировоградская бригада спецназ, сейчас уже ее нет, расформировали. Он мне говорит, Надя, что такие красивые руки? Сид у меня сзади, а я такая, думаю, блин, подкалывает. Мы на переменку пришли, ну, вышли на переменку, я говорю, ты что меня подкалываешь? Какие у меня руки красивые, они мне меня вон какие большие. Он говорит, ты что, правда? И он мне начинает, у тебя длинные пальцы, говорит, у тебя пропорции такие. И я начала задуматься, потом что мне кто-то еще сделал комплимент, еще. Я такая... А может и правда у меня красивые руки. И начала потом уже заниматься больше ногтиками. Потом поняла, что ручки, надо не прятаться. А должны, должны быть красивые действия, гибкие какие-то вот эти вот. И тогда, когда вы начинаете, и помню, походила буквально пару месяцев на восточные танцы, не смогла ходить, значит, у меня выбивала, я была... Опять выход, вышла в эфир. Если я на связи, дайте, пожалуйста, обратную связь. Поэтому э, так готовы аминовать, что вы не были в прошлом эфире. Девчонки, вы бессовестные. Вам даешь бесплатно, а вы еще и на голову садитесь. А вот теперь смотрите, благодарная женщина это та женщина, которая берет и отдает. Где я видела отзыв? Вот те, кто написали отзывы, получили отдельный видео урок, как делать правильно фотографию. 30 минут инструкция отдельная, суженная. А остальные где? Простушки, бедняжки, попрошайки. Люди, которые только берут и не дают, это попрошайки. Понимаете? Вот вам принимайте. Поэтому даже если ходите бесплатно, делайте, прислушивайтесь, прослушивайте, пишите отзывы, комментарии. Ладно, там попрошайки, не попрошайки, это вам решать. Я вам сказала, там как хотите. Но я буду удалять. Я удалила 30 с чем-то человек. И буду снова за выходные удалять людей. Те, которые ничего не пишут, кто там давно у меня зарегистрирован, написала в, в мессенджер. Если вижу свеженькие, вот кто недавно пришел, я вас еще не трогаю. Но через пару дней буду вам писать личные письма. Если я буду видеть, что у вас нет комментариев, вы в группе как груз, балласт, я вас буду удалять. И вас учу, и сама учусь уважать себя, договариваюсь. Я отдаю, вы возвращаете. Я отдаю, вы не возвращаете до побачення. Так же самое и с мужчиной. Вы идете в отношения, вы смотрите, кто перед вами, вы какая. Вы договариваетесь на берегу, мы об этом будем отдельно в тренинге работать. И вы будете говорить с ним, слышишь, Вася, ты вот это, вот это, вот это, а я вот это, вот это, вот это. Поэтому давай договоримся сразу. И вы договариваете, Ну, понятное дело, что красиво, деликатно тут, ну, понятное дело. И вы будете сразу видны, кто вы. Понимаете? И он будет понимать, что вас надо уважать, что вам нельзя вас оскорбить, что на вас нельзя э, грубым словом сказать. Обозвать, как предыдущий Вася вас обзывал, унижал, по морде давал. Простите, такие тоже есть среди вас. А вы следующего такого уже встречаете. Понимаете? Вот если женщина не растет, она находится в попрошайничком пирожном. Коучи – это кто? Наши мужчины. Если мы говорим про гендерные отношения. И вообще самые лучшие коучи – это наша жизнь. У вас face, up table, вас face up table, а вы вместо того, чтобы сделать выводы, подняться на следующий уровень из, из подростка, стать взрослый, взрослого человека, принять, получить знания и вернуть, отдать человеку в ответ, вы продолжаете сидеть и попрошайничать, и рассказать, что у меня нет денег, да я попробую сама, я вон там написала одной женщине, я попробую 2-3 месяца сама, потом к вам вернуть. Конечно, вы имеете право, вам только 47 лет, ради Бога, пробуйте и возвращайтесь, и, и программа будет идти, она будет идти постоянно, цены я буду повышать, группа будет маленькая, потому что у каждого человека вкладывать буду в каждого выгребать вот этот хлам, вычищать изнутри, укладывать сверху, упаковывать, да? Это все будет. Но программа будет расти, и туда смогут попасть только те, которые достойны заплатить себе, чтобы встретить достойного человека. Вот и все. Ага. Да, с волосами девочка просто королева. Спасибо большое за обратную связь, потому что у меня. Мы сегодня приехали на другую квартиру, ближе к морю. У меня тут с балкона море. Теперь у меня вот выхожу на балкон, у меня море. Я сегодня там скидывала вам фотографии. Кто видел фотографии в Facebook, видео, где я на море прям прям сижу, такая, солнышко. Вот. Так, замужем, не до маникюра. Как раз пять лет. Как раз пять лет сделала. Раз, в пять лет сделала. Лучшая подруга говорит... Я тебя сто лет знаю, только сейчас видите, что у тебя красивые руки, сила маникюра. Да. Я девочка из, из простого села. 15 лет я ушла из дома. До этого я помогала, трудилась, руки были большие. Помогала маме там, и на огороде, и, там, господи, в шрамы, там порезы какие-то. Руки какие-то были, пальцы какие-то были страшные. Сейчас он какие красивенький, сейчас он беленький. Кстати, какой маникюр? Хотите знать? Значит, смотрите. А, да, спасибо большое, Тань. Угу. Конечно, обмен энергии, баланс. Если женщина берет и не отдает, она такая и с мужчиной. Она идет только, чтобы взять от него и ничего не отдать. Это не мудрая женщина, это, ну, так далее. Итак, смотрите, короткий маникюр, нет, эти длинные пазыры. Если у вас длинный красный маникюр, если красный, да, красный, то аккуратные и не длинные ногти. Это классика. Или же френч. Забудьте про какие-то длинные вот эти вот разукрашенные ногти. Это базарные тетки, у которых длинные вот эти вот ногти, ресницы наклеенные, надутые там, все. Это смешно, мужчины над этим смеются. Потому что если мы будем с вами работать с мужчинами, неважно, это будут наши, ну, по-советски, славянский или это будут зарубежные мужчины, европейцы, то особенно европейцы, они не смотрят, сколько у тебя морщинок. Они смотрят на твою эффектность, ухоженность, ум, тактичность, умение себя подать и самооценку твою, чтобы ему с тобой было интересно. Если ты э, вылазишь, э, э, ну я дальше расскажу там про ботфорты, про все, в общем, посмотрю сейчас, сколько я успею, давать буду в следующий раз, если все не успею. Угу. Да, руки в грязи а маникюр с золотом. Поэтому, понимаете, это уровень, ну, как вы, вы поняли, так же, как и маникюр, так же, как и ресницы, так же, как и э, красивый, аккуратный макияж. У вас не надо вот там, чтобы там вот висело. И красная помада яркая это тоже, тоже любовница. Вот то есть, это много, много всего еще будет, мы с вами там будем делать. Поэтому решайте сами. Маникюр, макияж, укладка, чистые волосы – это признак того, что ты женщина уложить, вас можно одеть, вам можно найти имиджмейкера, но внутри вы транслируете боль, обиду, э, там, ну, я уже сказала, что насилие там. Это Ирина, наверное. Да, это Ирина. Ира угу. Хорошо, девчоночки мои дорогие. Поехали дальше. Значит, Виктория Каченко. Я уже разбирала. Девчонки, не наглейте. Вот Вика, я вас очень уважаю. Вы меня... Следите за мной. Меня комментируют. И спасибо вам большое. Но вы уже рады стараться. Почему? Если вы сейчас отправили фотографии с учетом исправленных с прошлого раза, я еще понимаю. Но вы снова отправили... Так мужчина смотрит. Это такая тургеневская дамочка, уставшая. Жду тебя. В окошечко выглядываю. А там вот желтые листья. Дальше, вторая фотография. Ручки сложены. Ирочка, Виктория. Ручки сложены. Закрытая поза. Свитерочки. А поза, ой, улыбка, улыбка хорошая, эмоция хорошая, но, но выдавленная. Дальше, вы сидите, ножки на краю диванчика, вот здесь более-менее, и, и цвет красивый, вот это подойдет. А, но только тогда, когда у вас будет, а, до этого будет много фотографий, которые соответствуют а, вот этим общим признакам. Так, дальше. То же самое, цветное платьице. Тут вообще какой-то балахон, ничего не понятно. Опять же, коленки выставлены. Забудьте про коленки. Это мне... Это... Я говорю еще раз, коленки вы можете им сверкать. Когда вы сели, у вас юбка до колен, вы немножко, коленочки немножко вышли. Но ноги должны быть так аккуратно выставлены. Так правильно. Вот тут, где вы в вот этом розово... Таком вот платье, у вас там где в босиком, не, не совсем правильно, не совсем правильная, вы там далеко, короче говоря, хотя задумка хорошая, его можно уже приблизить, вот эту снова фотографию вы выложили, там где вы в красном с рыжими волосами, это очень красивая фотография, она пойдет <coughs> на фон где-нибудь там 25-е или 39-е, так и быть в красном, но на первом плане, если вы поставите, вы показываете, что вы устали от одиночества. Что вы так хотите, чтобы быстрее он пришел. И тут такая тонность такая вот любовница. Вот. Дальше. Ольга Ивченко. Так, Оля. Очень красивая фотография, где вы э, в желтом. Но, насколько я поняла, там Декольте очень вы, вы, вы. декольте очень ярко выражено. Нам не нужно показывать, что мы сексуально озабочены, а это женщина, которая хочет зрелых отношений с достойным мужчиной. И если это декольте смотрят миллионы мужчин в интернете, значит мужчина на бессознательном уровне говорит себе, да, красивые, но это же достойно, достояние для всех. Дальше фотография, где у вас волосы немножко растрепаны, фон какой-то разноцветный, не годится. Сумка торба, яркое платье нет. Это никуда не годится. Вот единственная фотография из этих трех пока что, это вот вы в желтом платье. закрыть декольте ваше красивое чуточку как-то сделать более сдержанно ну, вот эта фотография отличная и она бы уже подошла Ну, еще доработаем вы, вы у меня в личном коучинге доработаем еще вот эта фотография где вы в красно-черном и в, в очках красивая фотография годится ну волосы немножко ну как бы вам сказать а-ля а такой вот чуть-чуть а больше аккуратности вот здесь. Хотя можно ее выставить, на, если будут на фоне разные другие фотографии. Вот тут в очках, где у вас отблеск идет, не годится. Шея втянута, не годится вообще. Дальше голубая сумка, черная кофточка какой-то серый шарф, очки наверху. Значит, смотрите, Оль, очки если убрать, оставить сумку, по-другому сесть, то контраст голубой, бирюзовый и черный очень красиво гармонизировать можем, и мы это с вами будем делать. А то, что сейчас там очень много лишнего, сдали какая-то красная, какая-то деталь, что-то там зелененькое, какие-то дверцы, что-то такое с кружева, короче, короче хаос. Это женщина хаос забывчивая вообще такая. маша растеряша так считывается юлия эти фотографии годятся но не на премиальный фон вот это желтым годится но она с обрезанными ногами не пойдет не годится Задумка отличная, желтое, желтое платье, она пойдет где-то на 56-й номер, там же, когда вы сделаете первые фотографии правильные. Там, где вы в юпочке, вы прислонились к обезвоженной женщине, нет энергии, нет сил. Вот тут вот вы смотрите в сторону, вы не уверены в себе. Чем больше вы смотрите в сторону далеко, вас не не на первом плане, тем больше вы не уверены в себе. На первом плане полностью или три четверти, но чтобы было четко видно лицо, улыбка, эмоции, причем эмоции разные. Что можно сказать по этих фотографиях? Женщина с чувством собственного достоинства, боится себя проявить, неуверенность зашкаливает. Таня, я уже вам давала обратную связь, и при большом уважении к вам, ни одна фотография никуда не годится. В курточке мужланистая тетка, забудьте про верхнюю одежду. Я же вам сказала, ну что вам, трудность, вашу дивизию, а, бессовестные, вы забираете мое время, вы же, же слышали, сколько занятий, штаны, джинсы, мужик, ручки, коле... локтики вот так. Да, мысль о том, чтобы ручки вот так поставить, это хорошая мысль, но ее надо тренировать, она не годится. Вот средняя, там где ручка вот так, нормально, только ручка вот так. Все остальное размазано, очки убрать нафиг. И улыбка такой, э, уставшая, измученная это одиночество женщины, которая так замучилась уже сидеть. И то у не так, и это не так, и мужики все вот такие, не такие, но я все же мечтаю о том, чтобы это было. Тоже самооценка 0,1 и так далее. Луны нет. Так, э, Заряна. Вы зачем мне эти фотографии сегодня прислали, Заряна? Фотография, где вы э, с левой стороны над левой фотографией, говорит о чем? Что вы... Вы пережили много проблем в жизни, обиженная жизнью люди, мужчинами, э, но все равно пытаете иллюзию, надежду, что встретите какого-то человека. Вы готовы э, на любые отношения, которые чуть-чуть забрежут забрежу там какой-то мужской силой и какой-то заботой. Вы готовы на отношения, потому что вы устали. Вы добрая, надежная, податливая женщина но это нужно переупаковывать, чтобы вы были уверены, иначе будете притягивать Вась Пупкиных, Слесарей, еще кого-то, потому что это далеко не тот фон, не тот вариант, который вы хотите, чтобы к вам пришли другие мужчины. Вот. Теперь смотрите, это типичная женщина осень, трагическим выражением лица, кислым выражением лица. На нее обычно идут те, которые хотят ее использовать, которые хотят ее получить ее энергию, ее э, услуги, ее деньги, попользоваться ее добротой, попользоваться ее, вот просто использовать ее. Вот этот шарф намотан как попало, это далеко не женщина-королева. Эти шарфы тоже нужно учиться, эти шарфы тоже нужно учиться красиво укладывать. Так. Насколько вам было э, полезна вот эта информация, Фу. Поэтому вот э, из того, что вы получили, как вы думаете, вам достаточно этой информации, чтобы выложить ее на сайт знакомств и самостоятельно встретить того мужчину, которого вы можете выстроить здоровые отношения, построить, не просто привлечь, фотографией привлечь. Да не вопрос. Можно. Ну а дальше нужно общаться. А дальше. Вот как по вашему достаточно вот тех знаний, которые вы получили, для того чтобы вы могли для того чтобы вы могли самостоятельно это что-либо сделать? Как по вашему? Потом вы же ходите на бесплатные сайты. А даже идете на бесплатный, платите там что-то, то у вас на самом деле не будет то, то, того результата, который вы хотите. А жизнь-то уходит, правильно? Поэтому напишите, пожалуйста, вам достаточно информации, чтобы самостоятельно пройти тот путь, который вы хотите, и получить то, что вы. Уехать ему в другую страну, в его дом, в его город, чтобы он взял за вас ответственность, чтобы вы могли чувствовать себя защищенной, нежной, заботливой, чтобы вы могли дать эту женскую энергию, той любовью, и нежностью, и он ее благодатно принял. Вы могли обмениваться этой энергией, и вы могли жить счастливо. Сколько там осталось у каждого свои годы. У вас, вам достаточно? Мы будем, я сейчас листаю э, презентацию, которую мы будем прорабатывать э, с вами на пятидневном интенсиве, прорабатывать больше. Только цену мы постоянно повышаем. Поэтому кто из вас готов идти в программу, э, ваша задача сейчас зафиксировать, нажать на кнопочку, зафиксировать за собой цену. Вика сейчас скинет в сайт, э, в чат или под это видео повесит. И я вам рекомендую просто зайти, кликнуть, и даже если вы не пойдете, то хотя бы какое-то намерение сделайте, хотя бы кнопочку нажмите, и мы сможем обсудить, возможно, рассрочку, возможно, какую-то консультацию. Хоть что-то нужно делать, потому что то, что сейчас я увидела на этих фотографиях, я сегодня точно спать не буду. Ну, ну правда. Да, этого недостаточно, вы правильно говорите. Поэтому каждое ваше действие, каждое ваше движение, чтобы привлечь. А вы знаете, сколько у вас их будет, когда мы зайдем на правильные сайты, когда мы потренируемся на обычных сайтах, на таких вот там, а потом пойдем на те сайты, где настоящие мужчины, там, где качественные мужчины. Про сайты вообще отдельно послушайте, пожалуйста, в Фейсбуке, чтобы вам больше было информации. Пятидневный интенсив начнется пя 1 числа. И цены я буду повышать. И мне все равно, сколько кто у вас придет. Я не собираюсь вкладываться э, в тех, кто не готов с собой работать. Даже Саша Загорняк. Я знаю эту чудесную женщину, замечательную. Люблю ее очень. Сколько она? Один шаг вперед, два назад. Одну-две консультации пройдет, какой-то денег пройдет, все, опять застряла. Да возьми ж ты, да иди регулярно. Иди, вот иди, иди с одним человеком. Да давным-давно уже проработала себя. Уже была бы и замужем, и при деньгах. Нет. Но опять же, это наш с вами выбор. Хорошо, я сейчас дам вам еще полезные вещи. А вы э, напишите. Надо учиться, да. И фотографии, да, это классно их сделать. Фотографию нужно правильно сделать для того чтобы вы транслировали себя настоящую потому что когда вы придете общаться вживую потом на свидание придете вы будете сразу считывать почему ко мне мужчины когда приходят на свидание я отношусь к с игры ну как бы с игрой вот там на 5 на 6 лет моложе что правда у тебя 60 лет было вот еще в прошлом году мне недавно 61 исполнился и мне легко сказать ему потому что я уверена я знаю как ему сказать знаю как ему ответить дальше когда мы с вами будем работать я каждого каждого посмотрим какие мужчины к вам приходят на с кем с кем и как нужно говорить с кем нужно потренироваться и вежливо послать а с кем можно поговорить причем чем выше премиальный будет ваш внешний вид и чем четче и понятнее и будете вы коммуницировать тем больше вы будете считываться на фоне этого Понимаете или нет? И об этом, и этим надо заниматься, иначе никак. Светочка, спасибо и вам большое. Так, хорошо, я сейчас вам еще дам одну пользу, интересную диагностику, а вы, пожалуйста, будьте на связи и ответьте мне, ну, короче говоря, будьте на обратной связи. Для многих многих, для многих для вас будет полезно то, что я для вас приготовила. Итак, смотрите, вот про тип любовница. Сейчас кусочки дам, потому что более детально будем разбирать на интенсиве, но опять же, насколько можно разобрать в пятидневном интенсиве, если программа будет идти 2-3 месяца, то и больше. Понимаете, да? губы, даже если у женщин есть пышные губы, да, сами по себе, без вот этих вот там надутых там всяких там филлеров и так далее, она красит их неправильно. Красный яркий цвет, нам с вами кажется, что это хорошо, но на самом деле это нет. Это цвет любовницы, поэтому красиво сделать губы, аккуратно, чтобы это были натуральные губы. Смотрите, вот почему... Как по-вашему, почему губы должны увлажненными быть и, и почему они должны быть выделенными? Как, как по-вашему, почему у женщины губы должны быть увлажненными? Кто знает? Отвечу. Увлажненность губ, это говорит о том, что вы сексопильны, вы э, сексуально привлекательные. Когда губы увлажнены, помните, в каких случаях губы увлажненные? Помните? Так вот, когда они не краснояркие, не ярко-красные, а просто грамотно накрашенные и увлажненные, это говорит о том, что вы женщина. А мужчина считывает э, женщину, потому что, ну сейчас я не буду, я об этом больше буду давать на программе. Э, это вот все эти мелочи, которые нужно учитывать. Когда вы говорите, какой голосом, каким голосом вы говорите? Если вы быстро говорите и громко, вы кричите, вы боитесь, что вас не услышат, как сегодня про подростка разбирались с Ларисой, помните? Кто помнит Ларису, пишет Лариса восклицательный знак. Вот то же самое, когда вы громко кричите, громко говорите, вы считываетесь как подросток, которого не слышат, или ребенок, которого не слышат. И люди, которые много громко говорят, вот уже взрослые, это у них вот бессознательно вот такая вот штука считывается. Поэтому голос, как, он будет, как вы будете потом приходить на свидание, как вы будете с ним говорить, как вы будете сидеть. Ведь это же одно дело, вы привыкли вот к каким-то хатчикам, а другое дело пойдут мужчины, причем много будет их, много. Да, этому надо знать и учиться. Любовница. Но она привлекает в себя как любовница, поэтому ее нужно переупаковать задранные платья, мини-юбочки, коленки, красный цвет. Она даже, может быть, не в ярких одеждах, но она вот так себя позиционирует, и на нее идут как на любовницу. Фразы, выражения, которые она пишет, в, опять же, там вот в интернете, в соцсетях, в, на сайтах знакомых. И поэтому приходят женатики, любители приключений, об этом говорят ваши аватарки в соцсетях. А вы что думаете, только на сайтах знакомств можно найти? Да где угодно можно найти. Если вы аватарку сделаете красиво, а на улицу пойдете не подкрашенная, с запущенными руками, плечами, ну, поэтому будем учиться другим эмоциям. Будем раскачивать себя другую энергию. Будут отдельные уроки. Будет... Короткие, маленькие уроки с управлением эмоций, состоянием, будут разборы ваших внутренних болезненных состояний, которые у вас э, приводят вот к тому, что я вижу на фотографиях. Если, допустим, вы на сайтах знакомств, вы красивая, э, э, хорошо там уложен ваш сайт знакомств, да, ваша, ваша аватарка. А вы, а сеть ваша не аватарка вообще. А бы какая? У меня недавно, просто в декабре месяце нашел мужчина, я сейчас не выхожу. Вот я уехала в Турцию, ну, я сейчас же не одна, вы знаете, да. И я не выхожу на сайт знакомств, там на одном сайте знакомств, я иногда выходила, сейчас не выхожу, потому что мне там ну не надо. Единственное, что я отслеживаю, вот, учусь, дополнительно учусь у других, отслеживаю, как это что работает. Так вот, я на том сайте знакомств, где мы с ним познакомились, я сейчас туда не выхожу. И вот он, смотрю, нашел меня в Телеграме. Из Австрии мужчина. Мы с ним один раз общались. Он нашел. И они умеют находить. Сегодня 21 столетие, они умные, они умеют находить. Он тебя найдет. Пришел, поздравил меня с днем рождения, потому что на сайте знакомств там будешь как любой твой день рождения высвечивается. И что вы думаете? Он не нашел меня в соцсетях? Нашел. Кто-то захочет, найдет. А на сайтах знаков, а на соцсетях, увы там какая там гарпынка, у курточки, у стантях. Понимаете? Поэтому, кто, что внутри у вас, то и свет, тем вы и светите. Кто понимает, о чем я? Пишите, внутри снаружи. Поэтому мужчины, девочки мои дорогие, это наши коучи и бывшие мужчины. И с ними надо разбираться, почему такая боль, почему не закрытые отношения, почему попадаются одни и те же козлы. Потому что с предыдущим вы не сделали выводы. И будут попадаться. Вы умничаете, а попадаются такие же. Это уже другая тема, это нужно разбираться индивидуально. Где можно пройти школу жизни? Десятилетиями нужно проходить, и время жизни короткое. А это другая тема, пойти в тренинг за, за ручку, чтобы вас поработали. Поэтому вы видели отзывы моих девчонок. Анна, Ольга, Катерина, Наталья, Олеся, куча, куча отзывов. Мы даже все их не пишем, чтобы вы там не, не забыли. Это уверенность в себе и найти своего мужчину. Поэтому сегодня через сайты знакомств я перепаковала эту программу, сама нахожусь, сама там получила опыт, общаясь с другими людьми, мужчинами и женщинами. И само на голову не упадет, подлежащий камень вода не потечет. Кто согласен с тем, что подлежащий под, под камень вода не потечет, так и напишите, вода камень. Поэтому, конечно, под наставничество убрали боль, обиду, увидели, какого мужчину мы хотим, определились в личной консультации. Конечно, это не может быть какой-то курс общий, это личная работа с каждой. Куда ножку поставить, как животик убрать, как шейку повернуть, как глазки, как и это тренировка. Да, не бывает по-другому. Иначе детям будете крепать ту же самую передачу ДНК программы. Кто понимает? Пишите ДНК программы. А потом вы будете говорить, я не такая, я жду трамвая. Как мать просить, как отца просить, как договориться с ними, с живыми и с мертвыми, потому что это работа души уже, а это психотерапия. А это Надежда Викторовна Новосельская, психотерапевт уже здесь, понимаете? Вот почему я считаю, что моя программа выгодная, потому что другие тренеры приглашают там, значит, психологов, а у меня все это в одном. Потому что я сама через себя это прошла, понимаете? Сколько таких было случаев, когда... Отца уже нет, матери уже нет, а женщина несет эту программу. Я уже прорабатывала, я уже про про про прощение, про техники прощения. Про ну и что? Это нужно делать столько, чтобы аж зашкаливало. И у нас будут такие, и, и личная работа с каждой, и отдельные практики. Понимаете, вы можете найти своего мужчину за неделю, за две, за три, за месяц, за год. Можете вообще его не найти на сайтах. Можете вот так вот идти, встретить его лбом. Будете ехать там куда-то отдыхать или ехать в магазин, на заправку. Вы можете просто так вот встретить его лбом, нос в нос. Потому что вы работаете над собой, вы другая. вы не покупаете эту сейчас программу. И не мне вы платите. Кому вы платите, как вы думаете? Пишите, кому вы платите. И не за программу вы платите а за другую счастливую жизнь. Потому что вдвоем лучше. Вот хожу тут вот и в телефоне, отправляю письма, общаюсь, даже не смотрю, куда мы идем. Не надо мне смотреть. Это когда я одна, тогда я смотрю, тогда я навигаторы включаю в голове и в телефоне. А когда я с мужчиной, мне не надо включать. Мне проще работать. Мне легче э, думать о работе, потому что основные вопросы закрыты. Вопросы быта, вопросы там, еды, вопросы куда-то сходить, поехать, Все. Это другая жизнь совсем, когда ты с человеком, который тебя поддерживает, заботится. Понимаете? И я думаю, вы это понимаете. Или у кого там полнота, кто-то из вас думает, вот я полненькая, или я уже там не, не в том возрасте. Да вы знаете, сколько мужчин, я лично с ними работала, общалась, и через сайт и общалась. И, кстати, потом они на меня приходят, я предлагаю кого-то познакомить, они так, не, -не, -не пока что, надо что-то как-то по-другому. Я думаю, думаю, как мне это преподнести. Не то, чтобы брачный агент, а вот как-то вот, как бы вот этой сводня, не знаю, не сегодня, но, опять же, люди, когда занимаются вот эти свахи, никто же не учит, как общаться, а вот сводят там, люди платят деньги, там, брачных агентов, еще где-то, да, и, по сути, ж, никто не отвечает за результат, а тут ты, как бы, мостиком выступаешь, я вот сколько с мужчинами общалась, надо, наверное, поставить больше на поток, не знаю, надо будет подумать, все, как-то думаю, думаю, не дойду до этого никак, потому что я в одном проекте, хочется, ничего, у меня человека, хотя бы одного, а еще лучше двоих, два психолога, чтобы вот пришли сейчас, прошли к программу, и потом бы я взяла бы свою, вот проект. Ну, это уже там вам решать. Это все работа. Простить мужа-деспота, договориться с тем, который ушел, закрыть эти все вопросы, закрыть дверь прошлой, потому что если дверь прошлой не закрыта, новая не откроется. Одну практику прошла, две консультации прошла, а дальше а дальше что? Я говорю, пять тысяч долларов личная, личная работа. Ой, это дорого. Вот если бы у меня были деньги. Хорошо, хотя бы пару консультаций, чтобы ты могла закрыть отношения с тем, кто тебе угрожает. Там была одна девушка у меня. Тишина вот ответ. Значит, ей это надо? Трое детей у нее? Нет. Я бы назвала ее кукушкой, служанкой, бессовестной. Потому что она плачет, рассказывает, как он ее бьет, один и второй, и еле разошлась, с трудом разошлась, и он сейчас опять что-то пишет, уговаривает, и она, давай, говорю, закроем, у тебя есть программа, не закрытая в твоем прошлом детстве, родовая программа какая-то детская, чтобы ты могла с позиции взрослого человека общаться с ним, закрыть отношения. А писала там, в анкету заполнила там на, на два листа. Вылилась. А как делать? Даже 200 долларов не нашла. Кто она после этого? Служанка? Кукушка? Вот я девочкам своим передала, передаю. Так останови передачу этой деструктивной программы, не уничтожай своих девочек. Вот, потому что вот так вот себе в последнюю очередь. Ну, опять же, Мое дело сказать, а ваше дело принимать решение. Соглашаемся на серую, унылую жизнь, заглядывать на то, что говорят, или же пойти на 2-3 месяца и поработать плотненько над собой. Кто готов работать над собой? Кто хоть хочет быть в любви, радости, в заботе и в ощущении себя женщиной? Пишите «я хочу». Просто пишите «я хочу». Дальше чтобы увидеть себя в этом и поработать, а чтобы увидеть их. Это же не один-два пришли там с камеры генерала или там египтяна. Там же пойдет вас десятками, сотнями пойдут. И как среди них выбрать тех, которые с вами нужно переписываться и на свидания ходить? Там их пойдет много. И вот тут начнется самая интересная работа. Потому что вы даете фотографии, даете скриншоты своих этих переписчиков, показываете, что вы пишете. Я вам подсказываю, это тот, это тот, это тот. Туда говорим, пишем то, этому, пишем то, этому, пишем то. Сами справитесь. Кто справится, пишите справлюсь. Кто не справится, пишите не справлюсь. Ну, честно с собой. Поэтому тот уходит там к астрологам нумеролога это к сожалению я вынуждена констатировать что люди которые ходят за то чтобы им погадали рассказали да люди которые уходят от ответственности за свою жизнь и сегодня таких безответственных очень много хоть пруд пруди поэтому эта тема сегодня такая классная Ох, какая классная нумерологи астрологи у них так много всяких эзотериков почему и так много развелось Люди боятся делать шаги, нарабатывать навыки, себя птесывать, себя делать, учиться разговаривать, общаться, выбирать, коммуницировать, сказать нет. Поэтому так много сегодня вот этих вот. Так, ну и вы понимаете, что карантин сыграл свою роль с интернетом, и реальные люди сидят сегодня больше, чем раньше сидели. Поэтому взрослая, адекватная женщина это понимает, берет себя за одно место и начинает действовать. А напишите, пожалуйста, сколько вы для себя готовы заплатить, чтобы получить ту качественную жизнь, которую вы себе представляете. В любви, в заботе, внимании, в вечер у камина, ложиться в теплую постель, обнять его ножками, прижаться к его груди и так далее сколько готовы заплатить себе? Сколько вы стоите? Пишите в чате, а я продолжаю. Поэтому, если женщина сильная, уверенная, такой тип женщины, уверенная такая, такая ух, она, как правило, привлекает слабых мужчин, которые за счет ее будут самоутверждаться. Они могут сделать ремонт в ее квартире за ее же деньги. Они на ее же машине ездят, решают ее задачи, поменяют колесо за ее же деньги. Это, сильный, это так называемые мужчины, которые идут на сильных женщин. Или живет в квартире в ее. И помогает там что-то делать. И при этом он еще и будет тебе попрекать, что он же там сделал. А ты же мне вот, вот это вот это еще и манипулировать будет. И она терпит, как терпила. Дальше. Вот женщина-осень. Сейчас я это выборочно по чуть-чуть. Дальше у нас будем разбираться в детали. Она, в глазах у нее тоска. Она унылая, энергии нет. И, как правило, эта женщина выбирает мужчин-тиранов. И в том, что он ее бьет, унижает, никто не виноват. Но она провоцирует зло, которое продолжается. Он бьет ее детей, ну, не обязательно, но я просто примеры привожу. Он ее унижает. Она терпит. Ну как же ж надо, чтобы у отца, у детей, у ребенка был отец? Это что за установки такие? это в Какой надо, чтобы он принес себе, такую... я знаю, женщину, которая до сих пор, она боится открыть рот, он при... хотя бы раз в месяц он приедет, принесет ей булку батон колбасы, палку колбасы, батон останется у нее на она уже счастлива, что у нее хоть такой мужчина есть. Это как себя нужно уважать. Ну и так далее. И вот когда женщина такая, унылым таким, вот такая вот она, я такая, я жду трамвая, и тут попадается мужчина, который начинает ее добиваться. И такая ее внутренняя часть говорит, ух ты, он так добивается меня, как никто. А до этого у меня были какие-то не такие отношения. Вообще я никому не нужна, потому что быстро они заканчивались. Я себя там еще больше угнетала. А тут такой вот кла, а тут вот так добивается меня. И все, она слюни, слюни распустила. Девчонки, я говорю это, вы думаете, что я другая? У меня тоже было своих косяков. Я это все практически все прошла, то, что вам говорю. Так что не думайте, что я прям тут идеальная такая. Поэтому, когда вот такая женщина так себя ведет, к нее приходят вот такие мужчины. Вот по фотографиях они считываются. Поэтому, смотрите, что, что я бы вам порекомендовала сейчас уже, вот после этого вебинара. Вспомните три последних отношения с вашими мужчинами. Вы просто для себя сделайте домашнее задание, анализ. И запишите в группу, я буду отвечать на них. Я буду вам с вами работать даже бесплатно, мне в радость оставляет. Лишь вы, блин, получали результаты. Блин, блин, блин, блин. Выпишите три последних отношения и напишите, что бы вы сделали по-другому, если бы что-то было подобное. Как бы вы выбирали мужчину? О чем бы вы с ним договаривались? Вот что вы поменяли и как вы расставались как вы поменяли теперь потому что это очень важно и вот когда вы это будете писать вы уже начинаете включаться не просто слушаете меня а начинаете шевелить мозгами и уже ваше бессознатель вам выдает ответы понимаете и тогда у вас уже будут какие-то инсайты а я смогу на них отвечать Поэтому вот осознайте, каких мужчин сейчас вы при, при, привлекаете, и проанализируйте, какие мужчины были у вас в прошлом, как вы с ними закончили, как вы с ними начинали, и как было бы, если бы вы могли, э, если бы вы пришли другие мужчины, как бы вы общались. Это очень важно, не просто слушать. Потому что э, цикличность это, это грабли. Вы ничего не поменяете в своей жизни, пока не делаете выводы из прошлого. Посмотрите на эту ситуацию теперь же с прожитых лет. Но опять же, смотрите, мы как-то вздыхаем. Вот если бы до кобы, но мы не прорабатываем до конца. А когда вы уже встретите того мужчину, который вам нужен, когда вы встретите того мужчину, которого мы выберем вместе с вами, вы уже будете по-другому строить отношения, вы уже будете договариваться на берегу, вы уже сможете прошлый опыт сделать из него бэкграунд, как э, такой вот мощный бэкграунд, выводы, и чтобы следующие отношения дали вам уже совсем другое. Потому что не бывает, ну, не бывает так, чтобы вы ничего не меняли и во внешности, и не в выборе, и чтобы все стало... Да, uh, жарко уже, нет, это просто меня в жар бросает, я согрелась, uh, и поэтому получается, что uh, если мы ничего не меняем, то так все и происходит, именно поэтому, мои хорошие, сделайте вот это домашнее задание, выпишите тех мужчин, которые у вас были, какие вы сделали ошибки, что бы вы сделали, если бы было по-другому, каких вы мужчин вы выбирали, вы просто сделайте какие домашние задания, я на них отвечу. Да? Мне не жалко. Ну, а те, кто хочет попасть в программу. Те, кто хочет попасть в программу, кликайте на Вода Камень, ДНК программы. Спасибо вам большое. Кликайте на ссылочку и заходите. Мы уже потихонечку будем с вами работать. Вот вы заплатили, и мы уже с вами работаем. Я вам даю уже первое домашнее задание. И вы. Уже работаете и заходите в группу, вы вас в голове. Почему я пятидневный интенсив это даю? Чтобы вас больше в голове отложилось, чтобы вы понимали, как вам работать в программе. Потому что самостоятельно не сделаете. Ну вот услышьте меня. Пойдете вы к другим тренерам, к Юлии Ланске, пойдете еще кому-то. Ну, вам выбирать. Сегодня есть тренеры, их немного, но они есть качественные, которые вкладываются. Но там сколько народу, вы знаете? И цены там какие, вы знаете? Да, конечно, у меня тоже будут цены расти. Конечно, если захотят пройти курс, пройти сами, чтобы я видела, что они это сделали, большое а я беру их в программу, мы работаем как партнеры. Я расширяю проекты, я буду. Потому что главная моя тема это личный стержень, это уверенность в себе. И когда вы такая, у вас есть личный стержень, у вас с деньгами хорошо, и в отношениях хорошо, вы умеете договариваться, у вас.. Четкая структура мыслей, вы, вы уважаете, любите себя. Вот для того, чтобы вот так жить, как сейчас я живу, я не говорю, что я там живу, там, там королевский но я даже представить себе раньше не могла, что я могу вот так вот переезжать из страны в страну, из квартиры в квартиру, из апартаментов, апартаментов, и жить, и, и наслаждаться. Я сижу сегодня возле моря и думаю, господи, спасибо тебе большое, что я вот могу что-то менять, что-то делать. Но это же труд, девочки, понимаете, это труд. Но это кайф какой, то результата. Спасибо вам большое, мои хорошие. Я вас люблю. Вот Делайте, пожалуйста, домашнее задание. Ну и вывод, который вы сегодня сделаете, отзыв, напишите на страничке, получите урок, занятие, которое пойдет и не пойдет, это вам решать. Я вас просто подталкиваю к тому, чтобы вы вложили в себя и делали. А там уж сами решайте. Таня, я знаю, что не готова сама, поэтому слушаю, читаю, питываю все, учусь, трансформируюсь и еще не развелась, только через неделю, но понимаю, что я уже не та. Да, умница, вот это умная женщина, она еще не развелась, но она уже знает, что отношения с нормальной можно построить. Если у одной, у третьей, у пятой, у десятой это есть, так чем же я хуже, да? Просто берете и делаете по-другому, но сами же вы не сделаете, поэтому сегодня нам, нам повезло, что мы живем в такое время. Вот мне 61 год. Я иногда говорю, господи, как классно, что я живу, что я могу помнить Советский Союз, что я помню, что там было. Я могу сегодня пользоваться вот этой классной возможностью. Спасибо, Танюш, вам огромное за ваш отзыв. Напишите, пожалуйста, отзыв в фейсбук-группе, и получите, вы первое получите э, вот этот уже урок профайлингу. Профайлинг – это э, считывание людей по лицу, э, фотороботы, это из спецслужб пошло, да, вы это знаете. Поэтому э, профайлинг – это очень крутая штука. У меня даже целый курс по профайлингу есть, я тоже сюда его буду вводить. Курс по управлению состояния, по профайлингу, самогипноз, э, денежный курс. Мы, Я вам столько выдам, только делайте. Вот зашли, понравился вам человек, считался вам человек, Тяжневой человек, сильный, идите за ним. Не бегайте, как козы, по всем тренингам. Вот стала на путь. Вот как девчонки пришли ко мне. Вот стало месяц за месяцем. Она же делала, делала, делала. Все. Живут, как у Бога за пазухой. Почитайте отзывы. Я не хочу повторяться. Захотите, почитайте. Да, переписка. Вот еще раз повторю. Мужчина... Любит женщину, начинает ее любить, когда о ней думает. Не когда у него там фалос поднялся, а когда думает. А думает, это значит выйдет из толпы этих теток, которая красиво, тонко, деликатно, так его зацепила. Это бы такая интересная работа. Я же говорю, вы можете найти, или не найти его в интернете. Вы другой станете, понимаете? Поэтому программу «Стужанки в королеву», которую я делала, я ее перепаковала сейчас через сайты знакомств. И отдельный курс у меня есть через сайты знакомств. Но я сейчас вот максимально сложила сюда все. Ага, спасибо. Вот и снаружи. Спасибо. Себе платим, да. Инвестиция в себя и счастливая жизнь с другими результатами, да. Виктория, Ольга, пожалуйста, заходите, работайте. Заходите и будем работать. Хорошо, девчонки. Все, спасибо вам огромное. Регистрируйтесь, заходите в программу. Дальше продолжайте слушать интенсив. Заходите в группу, и уже постепенно я буду с вами работать. Сразу после оплаты мы с вами начинаем работать. Но вы продолжаете слышать и внутри, и наружу. Мы с вами будем только где-то месяц готовить себя, чтобы выйти на сайты знакомств и общаться с качественными мужчинами. Понимаете? Где-то около месяца, 3-4 недели, потому что каждую нужно вычистить изнутри для того, чтобы это выразилась наружу. Вот я иду, и я как огонь иду. Все оборачиваются. Я плыву, как все оборачиваются. Так мне 61, девчонки. Ладно, только 61. Хорошо. Все. Люблю вас, ценю вас. Пишите, пожалуйста, отзывы, комментируйте значит, Татьяна, которая написала вот такой вот четкий отзыв вы 30-минутную консультацию выигрываете я вас беру на консультацию, проработаю с вами какие-то моменты, жду вас пишите, списывайтесь с Викторией значит, если вы еще не были у меня на 30-минутной консультации бесплатно, значит вам положено, если уже были сори, один раз такая бесплатная консультация дается значит, пишите отзывы получаете, получите обратную связь на. Делайте первый урок, даже вот в группе вот этой закрытой, и те, кто напишет отзыв, получат занятия по профайлингу. Расширяйтесь, расширяйте. Вы, вы понимаете, какая штука? Профайлинг – это вообще отдельная тема. Я на ней зубы съела, когда работала в главном Управлении разведки. Это была моя основная тема. Почерк, физиогномика. Ну, а в программе у нас будет дополнительный бонус на занятие, как через подпись вычислить только по подписи. Вы будете понимать, что за тип, что за тип у вас. Ну, это и в бизнесе вам поможет, и в жизни. И... Все, пока, пока. Насколько было полезно занятие, эта встреча от единички до 10. Спасибо огромное. Будет еще много проработок и по диагностике, и по коммуникациям. Буду давать по чуть-чуть, что немножко в голову уходило. А решать вам, идти в программу со мной, с кем-то другим или самостоятельно. Жизнь короткая, время идет. А сейчас хочется сейчас, правда? Пока-пока. Люблю вас и уважаю.